Здравствуйте, девушки. Спасибо вам большое за такое количество просмотров. Мне очень хотелось вчера рассказать о косметике и в Роше. Я не рассказала, но не рассказала. Самым интересным – это о наборе, который я купила. В общем-то, стоило для меня тогда полторы тысячи. Сейчас, к сожалению, эти наборы уже выпускаются в гораздо меньшей меньше стоимости – 1200. И вот это и в Евроше, в общем-то, доставляет массу неприятностей, потому что, ну, в общем-то, неприятно, когда покупаешь по одной цене, потом то же самое по другой цене, казалось бы, стоило подождать. Но я покупала вот этот набор, вот он набор, который мне пришел. Также пришел он с подарками. Вот я могу показать вот эти подарки. Вот это вот такие косметички. В принципе, это удобно, но, конечно, когда начинают предлагать огромное количество таких косметичек, вот. и вот еще одна такая косметичка. Вот она достаточно такая большая. Мне очень нравится цветосочетание. У меня почему-то серого с розовым сейчас очень много. У меня спортивный костюм такого же цвета. Вот. Поэтому косметички, конечно, это все очень удобно. Но можно покупать косметички, брать косметички именно тогда, когда это нужно, и столько, сколько нужно. А потом уже, когда это чрезмерно, начинается с предложение, мне уже, конечно, начинает уже надоедать. Я могу сказать, что э, я получила от Ивраша тоже уже зонтик маленький такой в три сложения, но он настолько легкий, он правда только чисто механический, настолько легкий, он очень лебезный мне вот очень кажется. Но он меня часто выручает, потому что, допустим, у меня маленькая сумка с собой, берешь с собой, он очень легкий, практически невесомый. И вот э, вот это, конечно, вот в подарках Иврашем мне очень нравится. И в частности вот они они сылают толстовку, из которой я, в общем-то, в том году не вылезала дома. Она очень удобная, мягкая, как бы незаметная, вы знаете, вот ну, и прекрасно носится. Отличного малинового цвета такого с белым воротником. Вообще отлично. Вот. А вот подарки, за подарки, конечно, спасибо, да, действительно очень нужные вещи. Очень хорошие вещи. Но, конечно, вот этих некосметичек ну, и всяких ключниц, сумочек, конечно же, этого достаточно, потому что.. То, что сколько они предлагают за все это, ну, в общем-то, в таком количестве это все не нужно. Я хочу рассказать и показать набор, который я купила. Значит, этот набор трехъярусный. И этот набор, как бы, он вставляется, он вынимается. Вот, видите, я вот три яруса, я вынимаю вот эти три набора. Вот один набор здесь румяна. Видите, как вот э, тона, э, я не знаю, видно здесь, но должно быть хорошо видно. Вот тона румяна есть. Сейчас немножко подальше поставлю, чтобы было видно получше. Значит, здесь шести тонов румяна. Дальше вот хорошо закрывается вот такой вот с людой значит здесь кисточка есть кисточка для румян специально и очень достаточно крепко держится дальше три вот таких вот параллоновых спонжика для того чтобы наносить тени но я уже давно параллонных когда не пользуюсь и кисточка для губ для губ, то есть для того, чтобы наносить, наносить блески для губ. Почему меня соблазнил этот набор? Ну что, он еще делается вот так, очень хорошо вынимается вот таким вот образом, то есть его можно легонечко взять, но тут можно, в общем-то, не обязательно вынимать, можно просто только подойти, взять эту штучку, вот, нанести ее вот так вот. Вот, это, вот эта часть, которая находится, все, она пластиковая, а вот это все, это бумажная коробка. Это бумага, плотно, очень плотно покрыта глянцем бумага. Я могу сказать, что дешев, коробки очень дешевые. То есть, в общем-то, сделано из очень дешевых материалов. Я, мне вообще просто непонятно, за что здесь было брать полторы тысячи. Я все-таки считала, что качество Евроша, ой, это суперское просто качество. Но вот это, когда я взяла этот набор в руки, я посмотрела, что полторы тысячи этот набор абсолютно не стоит, по крайней мере, по качеству своими исполнения. Но э, я могу сказать, вот снять э, по поводу румян вот даже вот текстура румян. Ну вот я самые темные румяна. Они, в общем-то, пахнут, но я бы не сказала, что очень, даже, очень сильно. Значит, здесь вот цвет румян как бы вот здесь такой розовых оттенков, вот два коричневых оттенка и вот такой один вот совсем белый телесный. Вы знаете, мне очень понравилось однажды, я посмотрела вот на все четыре девятки, девушка, она предлагала очень хороший дневной практически невидимый макияж. И вот вы знаете, все вот эти вот румяна у меня очень хорошо идут на вот этот невидимый макияж. И в общем-то я оказалась довольна, потому что поначалу, конечно, когда я вытащила этот набор, когда я все вот это попробовала, Девочки, я была настолько разочарована, просто очень разочарована, показалось, что меня просто надули, что за полторы тысячи мне предложили просто кусок бумаги, неизвестно с чем. Ну, в общем, э, я могу сказать, что стоимость этого набора однозначно не полторы тысячи, здесь однозначно завышенная цена. То есть плотные бумаги, плотный картон. Но, девочки, это просто дешевка, понимаете, это просто дешевка. Дальше. Второй слой, вторая часть, идет блески для губ. Вот здесь видите, сколько раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь умножаем на три, то получается 24 тона для губ. Вот видите, здесь есть, вот я очень хорошо пользуюсь. Но ну, это блески для губ, вот есть золотой блеск, видите, как есть вот, вот этот блеск. Вот я очень пользуюсь, почему-то сейчас вот мне, у меня на душу прилег вот такой вот розовый. Вы знаете, единственное, что плохо, что плохо, что нету пояснения, где какие тона. Потому что, допустим, покупать у них, если это рассылки, то там трудно определить. Вот, мне очень понравилось качество этого блеска, то есть где его брать, такой блеск, как он называется, какой номер этого блеска, то есть тут ничего не известно. Вот, покупай и все. Вот, допустим, мне понравился тон золотой, допустим, коричневый тон мне понравился. Вот, немножко понравился мне вот этот тон, потому что я э, как бы делаю объемные, более объемные губы. То есть э, обрабатываю сначала вот этим тоном, розовым тоном, а дальше уже обрабатываю, сейчас возьму даже палочку потоньше, вот сначала розовым тоном обрабатывала, а дальше потом в углов губ немножечко вот их вот подтемняю вот таким вот тоном. И вы знаете, получается очень красиво. Мне очень нравится. В последнее время я просто пристрастилась к такому тону. Но вот цвет фокси, цвет фокси мне пока что не нужен. Вот очень яркий такой вот блеск оранжевый. Но я хочу сказать то, что я не люблю без перламутра по ну, вот, оттенке. Мне нравится именно с перламутром, а тут ну, я бы не сказала, в общем, кисточка немножко неудачная. Там есть вот в наборе, там у тебя была вот, в этом третьем наборе, здесь вот, есть вот кисточка для губ, но я бы не сказала, что она очень удачная, что она очень хорошо красит губы. Ну, в общем, здесь надо по приспосабливать совершенно другую кисточку, потому что там неудобно. Ну, здесь вот оттенки, я бы сказала, какие еще коричневые, натуральные вот оттенки. Есть оттенки, вот здесь вот оттенок идет оранжевый. А тут оттенки, видите, красноватый, такого красноватый. А вот здесь вот уже розовые оттенки. Они все. Вот тут совсем натуральные тона. Но видите, вот где я пробовала, где пользовалась, где не пользовалась. Вот. Вот так вот вставляется коробочка, и, в общем-то, чтобы не сохло, здесь закрывается вот такой вот пласт пластмасс. Ну, в общем, я могу сказать, что я немножко разбираюсь в материалах, и в стоимости материала, девочки, это настолько дешевка. Это такая дешевка, которая вообще не стоит, даже она не стоит даже 500 рублей. Стоимость этого набора, ну, максимум 300 рублей. Вот. по тому, что на него пошло. А за него взяли полторы тысячи. Конечно, не будут присылать теперь вот такие вот косметички и все прочее. Ну, вот теперь тени. Значит, мы дошли до теней. Вот, значит, здесь, как раз вот я говорила, что цветовой гаммы зеленой у меня нету. Вот здесь вот зеленая цветовая гамма. Но, если честно, я вот я хотела настоящий зеленый, а здесь немножко такие вот зеленые вот оливки, слишком светлые оливковые, такой вот нежная, такой морская волна и такой серовато зеленый. В общем, короче, чистых зеленых тонов тут просто нету. Значит, вот здесь вот идут тона коричневые, здесь идут тона фиолетовые, такие фиолетово-сероватые. Здесь с розовым оттенком, фиолетово-розовый. Здесь серовато-фиолетовый. Здесь вот потемнее коричневый. Здесь вот с черным оттенком, с серый. Такой даже серый здесь вот с коричневым немножко оттеночком. Вот. И темные, вот они совсем светлые. Но что я хочу сказать, вот я сейчас пальцем попробую Смотрите, вот, видите, вот на, на мне. Ну вот, э, немножко вот такие вот, они для оттенков, в принципе, они очень хорошо идут. Вот, именно, когда нужно... Ну, еще раз говорю, я люблю перламутровые тени, а эти тени... Но я бы не сказала, что они перламутровые. То есть, но так, я не люблю такое качество. То есть это совсем не то, что я ожидала. Но я могу сказать так. Я первое, первое время, когда я получила... Вот я сейчас немножко подниму повыше и подержу, чтобы вот вы немножко посмотрели, какие-то на есть там. Вот Теперь я сейчас поставлю этот набор. и Я поставлю помады, именно блески какие блески есть. Ну, вот тут вот уже видно, я уже вижу, что видно. Вот. И поближе поставлю, какие есть, какие в этом наборе есть румяна. Вот, вот она румян. Вот, вот они кисточки. Вот крайняя слева там с блестящим таким вот частью с блестящей. Это кисточка для губ. Но мне эта кисточка не нравится. Наносится она плохо. Вот не люблю я тоже плоские кисточки. То есть я думала, что там будут кисточки достойные. Вот, ничего достойного откровенно могу сказать, что я в этом наборе за полторы тысячи не увидела. Я покупала этот набор чисто с целью э, мне очень хотелось попробовать их блески для губ, потому что я попробовала блески и мне очень блески понравились. Ну, думаю, недоршее, все-таки франция, косметика и так далее. Э, девочки, все обманка. Это в общем-то достаточно большая обманка мне не понравились, мне не совсем понравилось. Может быть, я просто сейчас начинаю привыкать к этому ко всему, но мне не нравится. Но одно могу сказать, Блетки хорошо держатся. Дальше, дальше, вот эта пудра, вот эта пудра, в общем, вы видите, что коробка старая, она уже у меня уже, это пудра, потому что пудрой я не пользовалась, я редко пользовалась пудрой. Но я могу сказать, что это раритет совершенно классная красивая вещь. Это самая настоящая пудра ланком. Вы узнаете эту розу, правильно? Вот эта пудра ланком. Когда-то я покупала ее, представляете, за 20 рублей на черном рынке на толчке, я покуп, я купила ее э, в 1989 году. А вот здесь уже стоит второй блок. Эта пудра была вторым блоком. Пудра была очень хорошая, но пудра я не пользовалась, но мне, конечно, очень доставляло удовольствие. Я была, мне она, в принципе, была не нужна. Я была вот такой вот девчонкой. А вот, была молоденькой совсем девчонкой. Мне, ну, мне было всего лишь 18 лет. Вы сами видите, что лицо у меня было достаточно гладкая, у меня не было никаких дефектов, у меня кожа не проблемная, абсолютно не проблемная кожа. Вот. И, конечно, вот эта пудра ланком, вы знаете, у меня просто не поднимается рука ее выкинуть, потому что вот это действительно производство, вот это действительно качество, которое столько лет прослужило. И вот сейчас, если начинаешь ее пользоваться, она действительно очень гладко, очень ровненько наносится несмотря на то, что есть только лет. Конечно, спонжек я уже сюда покупала. То есть, а, кстати, от нее цела, там пушечка от нее цела, в общем-то. Но уже я не буду за ней бегать, потому что это, в принципе, не суть так важно. Дальше из э, всей продукции и Раши хочу отметить сухое масло. Вот я уже использовала, в общем-то, вот это сухое масло. Действительно, девчонки сказали, что очень много очень много хороших отзывов об этом сухом масле, я могу об этом сухом масле отзываться тоже только хорошо. Потому что самое главное, что масло это прекрасно спасает от ожогов при загаре, вот первые ожоги, когда вы выходите, открываете солнцу, и вот кожа первый раз, когда она реагирует, она сразу начинает, а сразу обжигается. Я, допустим, когда в, это, в этом году немножко мне обожгло плечи, ну, в общем-то, я особенно не обгораю, но все равно, в общем-то, Ожогом любая кожа подвержена. Солнце было у нас сейчас ярко. Я живу сейчас практически возле озера. Поэтому солнышко у нас достаточно активное, тем более, что повышенная влажность. И вот я, моя кожа отреагировала, потому что я всегда была такая белая, как мел. Я как зима ходила, летом я ходила белая, практически не забирала. А сейчас у меня в этом году даже ноги загорели. Вот, поэтому масло, в общем-то, с очень приятным запахом. Масла нет ему и не шли. А масло вкусно, пахнет хорошо, но ну, я вкусно не имею в виду того, что я его ела, конечно, нет, но оно очень вкусно пахнет, оно очень хорошо пахнет, когда ложишься в постель, вот, очень хорошо, и особенно, особенно кожа после его применения становится очень приятно. но факт тот, что когда ты прыгаешь вот с руки на руку, вот, видите, что происходит с флаконом, то есть вот это тоже говорит о том, что веграши просто обычная дешевка. И в Роше, у нас, дураков, даже не считают нужным потратиться на упаковку. То есть настолько нас уже сами считают медведями, что можно, в общем-то, полторы тысячи брать за вот этот позорный набор. В общем-то, я, я считаю, что позорный, потому что даже не удосужились сделать хорошие, пластиковые, какие-то такие, вот как вот делал Ланком, вот из пластика очень хорошая упаковка. Видите, сколько лет с 89 -го года, вот посмотрите, что ведь упаковка сохранилась-то, она нигде не поломалась, она не побилась, хотя в общем-то, она была в других условиях. Вот единственное, что, конечно, ну, внешний вид естественный, потому что уже использовали, просто ходили, использовали. А вот это, конечно, это позорно. Дальше вот, позорные упаковки, вот эти вот великолепные крем для тела, традиции хамама, великолепный крем. Ну вот посмотрите, какая упаковка. Ну, это же просто дешевка, это копеечная дешевка. Я, конечно, понимаю, я глаз, с вами действительно считают даже хуже медведей, просто, наверное, какими-то русскими свиньями, что нам можно... Зато... Эта, эта вещь стоит тысячу, то есть 990 рублей по MLP, по программированию. Она стоит вот такое количество денег, но у вас, посмотрите, она даже не удостоилась, фирма даже не удостоилась хорошую, хорошую упаковку сделать. Они сделали самую дешевую упаковку. Сделали ее вот таким вот кремом, открываешь, тот крем, ну, вот, кстати, уже выветрился запах. Вот, я оставила эту упаковку, думала, что я здесь буду что-то смешивать. Но вы знаете, у меня мне не понравилось и в Роше, вот, мне не понравилось отношение, мне не понравился их маркетинговый план. Вот. Я очень довольна маслами и в Роше. Масло и в Роше. Вот это а, масло, которое добавляется во все, а, во все крема Риж которые у них есть, а также крем для рук у них есть, который они берут, они ценят его очень дорого, на самом деле там добавлено капало вот этого масла, и за, это, за этот крем они берут очень дорого. Я думаю, что в обычные наши крема тоже можно добавить вот это масло, и у нас получится французский крем лишь. Но пахнет, конечно, оно великолепно. Вот так вот открывается бутылочка. Я могу сказать, пахнет чудесно. Пахнет просто изумительно. Вот, и следующее это масло для массажа. Но я вот это масло для массажа, просто оно тоже чудесно пахнет, тоже вот посмотрите, ну здесь ладно хотя бы стеклянная бутылка, ну тоже очень дешевая, вот эта вот закрывашка тоже, ну в общем дешевка все это, жестянка все это вот, понимаете, тут видно, видно, что здесь инвесторские, как вот сейчас я занималась на курсах, инвесторский ремонт и здесь вот инвесторские упаковки, то есть вообще ничего не, не стоящие упаковки абсолютно. Вот такие вот, вот еще такой же скраб, значит, для тела, этой же, и вы знаете, для того, чтобы не потерялся запах, для того, чтобы запах не потерялся, я сделала вот таким вот образом, я его немножко открыла, вот видите, вот здесь он у меня открыт, вот, я его вот так вот приоткрыла, и вот здесь вот закрывают лентой. Ой, вообще, конечно, запах смохшебательный, запах просто необычайный. А вот здесь вот я пленку убрала и вот этот я специально оставила только вот из-за запаха, чтобы запах вот этот не хоть. Вы знаете, я убрала пленку и я больше не хочу даже вот я сегодня, я сейчас вот то экономила вот это вот дело, а теперь просто выкину это все, потому что говорю, вы знаете, но очень стыдно. За такие деньги, за такие огромные деньги, ну, в такую коробку, в общем-то. Я специально сходила, принесла упаковка, вот это наша обычная фирма МПЦТО, но сюда уже перелит бальзам, Чистой линии. То есть не бользамая лосьонтоник чистой линии. Но вот посмотрите, вот сравните две упаковки. Вот упаковка Ивроше и упаковка наша Ленинградская. Девочки, скажите, пожалуйста, сколько вот, сколько что стоит? За вот это я заплатила почти 500 рублей. А сейчас это стоит уже 200, 250. Девочки, это очень неприятно. Разница, безусловно, вы видите, даже вот сравните французский Ланком 1989 года и то, что присылает Ивраши сейчас, бумажная упаковка, это просто бумага, обычная бумага. Вообще вот противно все это смотреть, ну хорошо, что ты доходишь, хорошо, что понимаешь, но я надеюсь, вот там вот специально поставлю... Один флакончик и второй флакончик. И вот, представляете, вот, вот, вот, вот эта банка, какая-то пластиковая банка с какой-то жестяной крышкой, и запах, естественно, теряется сразу вообще, вот, просто противно это все в руки брать. Вот, хорошо, что я делаю вот эти обзоры, потому что когда начинаешь кому-то объяснять и выговариваться, ты начинаешь понимать вот суть происходящего. И, вы знаете, говорю, это, конечно конечно же, это ужасно, конечно, это противно, конечно, это неприятно, что, в общем-то, нас с вами просто разводят как лохов, считают, что мы с вами медведи и идиоты, которых можно надувать и которым можно какую-то простую, хорошую, но то, что с земли подняли камень, продать его за, за миллион рублей. Понимаете? Я считаю, что со стороны иврашей это стыдно. В общем-то, масла ивраши я покупать буду. Вот, но пока мне их вполне достаточно. А парфюм ивраши мне нравится. Я очень недовольна вот, вот этими наборами косметическими. У нас есть магазин Новая зря», и я буду, как только я буду в Брянске, я обязательно обязательно зайду в магазин «Новая зря и посмотрю именно там тени, посмотрю там вот все вот это. Вы знаете, качество вот этого набора оставляет желать лучшего. Мне абсолютно не понравилось. Вот, а цена, конечно, полторы тысячи, я вот только вот сейчас, хорошо, что я делаю вот эти обозрения, и до меня до самой начинает доходить вот это вот, вот весь вот этот бред. Поэтому я, наверное, все эти бутылки, которые я сохранила, я их потом со временем просто выкину. Вот. А масло сухое, конечно, замечательное, но дело в том, что я сейчас пробую всю нашу, всю, всю продукцию концерна «Калина». Вот это чистая линия, это вот сейчас я купила шампунь и Роше, и вот этот вот шампунь, вы знаете, он очень красиво, он очень хорошо показал именно, что мы можем делать ничуть не хуже продукцию, а стоимость нашей продукции, там шампуни стоят от 200 до 500 вот, от 200 рублей до 500 но там со всякими маркетинговыми планами и все прочее с задуриванием головы а у нас наши шампуни стоят, там сколько 380 грамм она стоит 69 рублей я купила за 53 рубля Дочки, я считаю что продукция и не настолько хороша, по крайней мере уж упаковка на упаковке они однозначно обманывают и я могу сказать что и качество там тоже не совсем соответствует. По крайней мере, качество этого набора абсолютно не соответствует его цене. Я недовольна. Я считаю, что в общем-то, вот это надувательство и все это можно просто... В общем-то, потом это все просто пойдет в мусорку. Вот. Я не советую покупать Евроше. Косметика, да. Но, поверьте, наша косметика ничуть не хуже. А цена будет в два раза, а то и в четыре дешевле. Все. Спасибо за внимание.